Артист-вокалист исполняет музыкальные произведения различных жанров – арии из опера Перет, романсы, песни и другие, вокальные произведения из концертного репертуара, а также из учебного репертуара студентов на занятиях, зачетах и экзаменах по аккомпанементу. Сферы деятельности артист – вокальное искусство и в целом музыкальное исполнительство. Артист-вокалист, как правило, выступает сольно, а не в составе ансамбля или хора. Во все времена люди хотят слушать музыку, поэтому профессия вокалиста вечна. Вокалист тесто связан с исполнителями-инструменталистами, так как он в большинстве случаев исполняет музыкальные произведения под аккомпанемент фортепиано, гитары или другого инструмента, а также вместе с инструментальным ансамблем или оркестром. Вокалисту необходимо выработать умение внимательно слушать инструменталистов и исполнять в единстве с ними музыкальное произведение. Вокалист исполняет в концертах произведения различных жанров, стилей и эпох. Например, арии из опер и оперет, романсы, песни, как старинные, так и современные. Вокалист помогает студентам, занимающимся по программе обучения концертмейстера, осваивать учебный вокальный репертуар. Артист-вокалист может также работать с педагогом концертмейстерского класса. Рабочий день проводит преимущественно стоя, должен уметь читать и использовать нотные тексты, которые при необходимости могут быть напечатаны рельефно-точечным шрифтом. Рабочее помещение должно иметь хорошую акустику и хорошо освещено. Человеческий голос – это живой инструмент. И поэтому состояние каждого исполнителя имеет огромное значение. Когда мы говорим о высоком уровне вокально-исполнительской культуры, то подразумеваем крепкую техническую базу, яркое исполнительское мастерство, общие ощущения соразмерности всех музыкальных элементов, и качественных певческих характеристик, соединенных в художественную целостность. Профессию вокалиста можно получить в консерватории или в педагогических университетах, в которых есть соответствующие факультеты и кафедры. Эту профессию можно получить и в Герценовском университете, на кафедре сольного пения, Института театра музыки и хореографии.